Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в Чайнатаун. Таун. Мы не в Нью-Йорке, а на Тенерифе, но Чайнатаун у нас тоже есть. Птичка Лос Чифирос. Здесь собраны самые большие и полезные магазины юга острова. Вот мы приехали в магазин, который называется Таун. Сейчас мы найдем место на стоянке, вот здесь, например, и покажем вот этот огромный китайский магазин. У нас на Канарских островах таких очень много, но этот самый большой. Мы идем в магазин China Town. Вот это все магазин, магазин, магазин. И он очень длинный и глубокий. На самом деле здесь China Town и повсюду. Вот еще один магазин, в котором тоже... Открыта уже новогодняя торговля. Но это другой. А мы снимаем сейчас еще. Сейчас поворачиваемся. Вот он, необъятный чайнатаун. Китайцы очень активно осваивают рынок Канарских островов. И вот здесь вот на входе приглашают всех. На всех языках и на русском том числе. И так мы входим. Мы одели маски, поэтому звук такой отвратительный. Ой, sorry. Здесь обязательно нужно вот эту процедуру. Кинайте майбора. Окей. Сейчас мой рюкзак забрали, чтобы я тут что-нибудь не сперла. Спасибо. Спасибо. Это обязательная процедура. И только в этом магазине. Но зато здесь есть прямой доступ ко всем вещам. Вы все можете потрогать, пощупать, взять в руки. Вот это, например, семена, которые продаются за евро 89. Вот я вижу на броку на капусте. А тут уже сувениры, которые стоят копейки. Вообще-то не копейки, а 6, 6 евро. 6,29. А это рождественские украшения. Таблички. Таблички это все сувениры. Они стоят здесь недорого. 3 евро. Ну так вот по 3 евро, по 2 евро. И ты выходишь и набираешь товаров на 100, на 50 и сумма получается очень значительная. Вот здесь вот посуда. Причем она такая прикольная. И все хочется купить. Вот эти вот смотрите, какие лобучные штучки. 2,89. А вот такая сувенирная держалка для салфетов. Прекрасные сувениры. Смотрите, какие дизайны. Ну это просто. 2,29. Вот какие пялочки за 2 евро. Ну, в общем, тут столько всего, что я вам сейчас буду показывать кое-что, только немножко. Вот, пожалуйста, тут еще и мебель, и посуда. Это чашки с ложками. Вот видите, чашка и ложка. Вот такой дизайн, например. Может купить кому-нибудь в подарок такую прекрасную чашку. Все можно щупать, все можно трогать. Ну вот еще сувениры, сувениры, сувениры. Кто интересуется машинками, вот, пожалуйста, машинки, велосипедики, в общем, всякие игрушки. Вот тащу еще сувениры. И так вот магазин выглядит примерно вот так. И вот этих рядов тут очень много. И в эту сторону короткие, в эту сторону очень длинные. Можно ходить вот туда, сюда. В общем, тут заблудишься и ничего не найдешь. Вот эти всякие посуды, вот эти всякие штуки. Просто я даже не знаю, что мне тут купить. я не люблю этот магазин из-за обилия товаров. Это просто невозможно здесь что-то выбрать, увидеть. Вот смотрите, элефант. Видите, какой симпатию. Или вот Будда. Да, вот еще Белоснежка и прочие гномы. Вот еще тут, видите, сколько тут целый ряд этих Будд. Это фонтаны, украшения. Вот сова. Я думаю, что внутри там что-то есть, что там есть внутри. Ой, она тяжелая, но там сидит другая сова. И что она делает? Не знаю. Ужасно тяжелая. Лошади. Вот слон. Слон это 18 евро. Ужасно дорого. А вот сова. Она стоит, знаешь, сколько? 39. А, да. Она да, такая да. тяжелая. А эти вот легкие Будда. Спящие Будда. Ой, что только нет, боже мой. Это детские игрушки похожи. Вот тут уже пошли пледы. Так, тут вообще чемоданы какие-то с глазами. Так, ну а вот пошли картинки. Вот что хочешь. Вот, например, орхидеи. Вот Огромная да. картина. 22 евро. Вот тут интересные варианты размещения открыток в таких рамках. Кто собирает открытки, или кто хочет повесить открытки своих родственников, просто всякие варианты. Ну, просто всякие. Они все стоят 10, примерно 11, 12, 9. Вот эти... Вот лав сколько? 8 стоит. 8.69. Вот лав несу. Это вот такой раздел называется Photos Quardus. Photos and Pictures. Вот волна. В море волнуется раз. И такие же есть, но уменьшены. То есть тут все картины есть э, такие большие, потом поменьше, поменьше и разные. Фламинго чудесный и какая красота красота картины закончились теперь пошли ряд фотографий ну и различных рамок для фотографий вот так это не фотографии это рамки вот альбома в общем тут все а рамки стоят от 1 евро до трех 4 евро. Вот мой фэмили, пожалуйста, какая чудесная рамка. Дальше пошли зеркала. Вот зеркала. И мы тут в этом зеркале прекрасно выглядим. Об этом мы еще страннее. Надо зеркала выбирать по стройности. Так, ну что, мы перешли в раздел грили. детского сковорода, крышек. В общем, всякие разные. Вот даже такие есть. Если кому-то нужна такая огромная крышка за 18 евро, то я перешла в раздел сантехники. Теперь места для хранения. Любой размер, любой. На колесах, без колес. Вот это огромное тридцать один. Так, кутюрщики, вот прекрасные. Сколько стоит? 1, 1,59. Вот ёшики упаковки 2,59. Разные емкости для мыла. Кубрики, штучки. Вот эти ситечки, просто я так бы все их бы купила. Формы для печенья пошли. Ну, это целый ряд. Значит, маленькая 3,29. Сердечки 3,89. Ну, в общем, если вы любите печь... То вам вот сюда. Так, и это кухонная утварь всякая, а и не только кухонная, всякие подвесочки. Вот это для ложечек вилочек разные. Вот этот молочник 4 евро. Это все для ванны. Розовенькие. от сиреневые, если вам надо. Так, но ну, цены, давайте смотреть. Ой, это вообще невесомая штучка Сырется на рационационно ну я вам скажу 289 вот эта шторка для ванны 180 не 180 89 так вот этот коврик мягкий мягкий а, просто обалдеть тоже 8 вот этот это который лучше стирается тоже 8 ну тут еще разные штучки сзади вот это даже в таком же цвете для туалетной бумаги. Кто любит черные, даже есть черные все. То же самое, но в черном цвете. Но это для таких стильных ванных комнат. Да, я люблю всебилое. В белом цвете здесь тоже все есть. Все, пушистые коврики. Ой, они просто пушистики не вижу а вот так вот 17 так штанги так горшки все тут ведра могу я не прошла даже третий магазин тут швабра боже мой сколько и тут ребята сколько тут разных швабр другой вариант другие швабры наш оберту просто море маленькие большие тонкие толстые вот маленькая 2 89 от палочки по 1 79 но ну, не забывайте что это все евро а, сушилки 15 мол 1432 нет здесь высокие цены но ну, это самые первые китайские чайные тауны Здесь цены сначала были безумно низкие. Но потом все менялось, менялось, менялось. И сейчас мы были в другом чайно, ну не тауне так называемая, но тоже в китайском, пиндешево. Вот это все корзинки, боже мой. Захочешь и ни с чего не сможешь выбрать. Ящички, цветочки. Боже мой, куда я пришла? Я вообще не знаю уже. Я уже заблудилась, тут теперь вообще никого мне не найти. Ой, как это, это, думаю, подсвечники. Да, лягушки. Какие-то головастики. Так, и сколько это прелесть? 9 евро, тем не менее. 9,89. Вот и кот такой же. Ой! Кот напугал. Всё, пойду сейчас поближе к электронике вот химическая бытовая химия пожалуйста вот средства для мытья стёков. за 2 евро тут еще есть порошки за 9 евро такая огромная так а я хочу найти своего мужа в этом магазине я потеряла мужа просто не знаю где искать так, это все тут тырмос, все чашки, ложки для детей. Жена. Опять и какие-то тарелочки, кондюбочки, крышечки. Если вы думаете, что это стекло, то это нет. Это пластик 8, 0, 89 центов. Наконец-то, вот он. Нашелся. Видите, какие полезные вещи здесь есть. Всякие колесики для чемоданов, для всяких стульчиков, веревки. Вот эти. Так, вот эти подложки под посыпку. Вот эти нам подошли. Да? Вот инструменты. Вот мужчинам всем очень интересно будет. Вот инструменты. Вот отвертка. Сколько стоит? 8,89. Так, ну вот, видите, что тут? Отвертка. 2 евро. Вот молотки. Кто хочет молоток? Кому-то нужен молоток? Боже мой, он тяжеленный. Не скажу, что это китайский. 8,89. Уже мы всякие гвоздики. Итак, вот, пожалуйста, два ряда. Это для штур. Это знаки солида. Так, это для велосипеда. Это электрика. Электрика лампы всех размеров 4 евро здесь работают настоящие китайцы в общем ничего я тут не нашла я уже устала Ой, все я заблудилась тарелки подносы боже мой что тут только нету вот, пожалуйста, такой подносик мне нужен Но не здесь, да, стоит 2 евро. Так, вот эти отжималки для цитрусов, просто какие хуже. Вот автомобильный раздел. Чехлы на руль, чехлы на сиденье, вот есть 22. 89 все такие просто вот коврики для машин. Так, все. Конец-то. Мы пришли. Нам надо держалку для машины. Это для iPhone. USB, USB-C, USB, USB-C. USB ну, не как у надо. А да в микро USB, микро USB Type C. Очень нужные вещи. Но тут все закрыто, все надо с продавцом. Всякие всякие адаптеры. Так, мышки, мышки, мышки, Беспроводная мышь, Лайлес Маут, 11 евро, фены, доун, толпа, ну да, здесь такой отдел у них, который в основном дает тот, кто заказы. поэтому здесь большая очередь, вот это утюги, а вот это, видите, что? эта штука и можно почистить утюг когда-то пригорело можно тут потереть и очиститься стоит 4,89 и 5 вот есть за 5 это антикалька внутри утюга думаю что мне такой надо если бы не лететь самолетом то конечно обязательно бы купила вот удочки интересуется 20 евро спиннинг наверное, да Какие-то водные фильтры, помпа, да, вот можно даже шарики купить и граньные кости. Так, переходим к держалкам телефонов, да, тут много. Вот чехольчики уже, это разные чехольчики, наушнички, ну и вот тут, скажем, вот эти, это 19 евро. Ну, тут надо все это разбираться, читать, смотреть. Это для удочек катушки. Вот видите, 34. Ничего себе. Такая очередь. Я могу так подняться. Вот так мы едем, едем, едем. Ой. А на втором этаже, вы видели, мы никогда туда не ходим. Но здесь есть второй этаж, на котором вот так много одежды. И там-то открыто. Боже мой, мы никогда здесь не бываем. Это супер. О, вы только посмотрите. Это же невозможно. А кинодезоры. Вот видите, детская площадка. Кафе. Так, вот здесь туалет, я так подозреваю. Вот так я вам покажу тут наверху. Подушки туда сюда. У меня уже кончился заряд камеры. А я еще не обошла даже половину магазина Ой, здесь еще один зал который я хотела показать но уже заходить я в него не буду бай так все камеру мы убрали все <свечес> поснимала я уже все поснимала но это не магазин это какой-то монстр Сегодня мы ничего мы еще не купили почти, но устали, просто страшно. Ой, все, мы на стоянке. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Буду рада лайкам и подписке за мои труды. Пока-пока, до новых встреч. Я тоже уезжаю. Уезжаю.